Относительно честности, коллеги, да, я не устану повторять, и повторю еще раз. Это очень важно, чтобы вы сами понимали о том, что вы не занимаетесь самооправданием в каких-то определенных вопросах. Найти объяснение, почему можно и почему нельзя, проще простого. Мы все ментально очень сильно развиты. Да? И при определенном навыке можно себе найти тысячу аргументов за, две тысячи аргументов против, и все они будут абсолютно правдивые, абсолютно истинные, вот смотря с какой позиции смотреть. Мы же смотрим с позиции внутренней воли, внутренней честности, и конечно же внутренней совести. Это очень трудно бывает себе признаться, что вместо того, чтобы честно сказать себе да или нет, ты ищешь оправдания, почему можно. Будут большие проблемы с рунами, если вы не научитесь в себе это свойство выявлять и устранять. Никто не говорит, что человек, прожив много-много лет и может быть даже родившись в христианской среде, или в любой другой авраамической среде. В монотеизме, где сама религия разрешает ложь, просто разрешает, считает ее оправданной и целесообразной в каких-то моментах. Смешно предположить, что вы очень быстро от, из этого навыка уйдете. Сама, сами обстоятельства будут вас постоянно толкать на старые рельсы. Но что такое ложь? Мы говорили с вами об этом в прошлый раз, это, это уязвимость, которую вы пытаетесь прикрыть иллюзией. Но уязвимость-то осталась хорошо, она прикрыта иллюзией, отлично, она никому не видна, чудесно. Но она же осталась. Если вы полагаете, что руны ее не выявят, так они ее выявят. Они ее выявят, выявят, выявят в таком виде, в таком образе, это будет не просто унизительно, это будет так стыдно, вот тот, кто знает из присутствующих сейчас с нами на канале, что такое стыдно по-настоящему, вот это будет именно то состояние. Поэтому лучше, конечно, это устранять сразу, устранять сразу. Между объяснением индульгенцией есть большая разница. Задавайте себе вопрос, особенно поначалу, почаще, что вы сейчас делаете? Пытаетесь свойства личности проявить или ищете достойную индульгенцию? Руны индульгенции не дают, это в другую лавку. Но если индульгенция будет прикрываться срам, это все равно будет видно, лучше не начинать вставать на этот путь, это будет очень больно. Коллеги, предупреждаю, если кто-то еще до сих пор не понял, это будет очень больно. И то, что коллега озвучила, спасибо большое, Алена. еще раз этот вопрос о честности, он актуален, он актуален. У нас часто это бывает очень в группе. Мы предупреждаем, ребята, есть определенные правила. Ребята, не думайте, что вы умнее детского воровина, как говорят в Одессе. Не думайте, что вы способны обмануть силы, которая древнее раз вас во много-много-много. Это как ребенок, который говорит, я не брал. Конфеты, а у, у самого вся морда в шоколаде. Но это все очень видно. Но ведь то, что вы ребенок по сравнению с этими силами, никто же не собирается вам говорить, ну хорошо, раз ты так говоришь, что у тебя Мося не в шоколаде, ну пусть она будет не в шоколаде, хотя она конечно в шоколаде. Никто же не собирается соглашаться с вами и говорить, да, да, слаб человек, слаб, слаб, слаб. На этом уровне, Такое понятие, как человеческая слабость, не рассматривается в принципе, потому что руны, оружие воина. А воин к себе такого понятия, как слаб человек, не применяет. Это дозволительно земледельцу, в каких-то моментах дозволительно купцу, но не воин. Будете искать индульгенцию самому себе, объясняя, почему можно и там, и там, вам будет стыдно. Сама жизненное обстоятельство поставит вас перед такой э, дилеммой, что вы испытаете это чувство и будете испытывать его всякий раз, пока не осознаете истинный корень и причину этого явления в своей жизни.